Как я говорил в видео, неважно, как делать позу скорпиона, то есть из стойки на голове или сразу, э, со сразу стойки на предплечьях. Главное, чтобы выйти в эту асану. Дубль номер два. Дубль номер два. А еще разок, можешь, но с той стороны? Что -то с этой стороны С этой стороны не заходит. Ладно, оставим с той стороны. Добрый день, друзья. Добро пожаловать на канал Йога Чести, меня зовут Владимир Присяжнюк. Сегодняшнее видео меня вдвойне приятно снимать, как обычное видео, потому что сегодня мы предоставим вашему вниманию первый экзамен на черную футболку. Если вы знаете, у нас на канале Йога Чести есть видео, как сдать экзамен на черную футболку, и сегодня будет как раз первая сдача. Данил, пожалуйста. Как мы записывали видео в экзамен на черную футболку. Основным условием для сдачи экзамена на черную футболку нужно наличие синей футболки. У тебя она уже есть. И нужно знать более-менее морально-этические принципы, то есть яма не яма. Читать священные тексты, например, как Хатха Йога Прадипика, Книга Честь обязательно. Багавадгита, да, правильно. твою статью йога-чести. Да, и, конечно же, статья йога-чести, чтобы знать основные принципы йога-чести, чем мы вообще тут занимаемся. Да, отлично. И сейчас я бы хотел перейти к практической части, но перед этим один лишь маленький вопрос. Мясо, птица, наркотики, кофе ты употребляешь? Нет это друзья, основное условие для того, чтобы заниматься вообще в принципе йогой, а не только сдавать на черную футболку. Ну давайте перейдем к практической части. И в практической части мы начинаем с подмассаны или поза лотоса. Отличная подмасана, а в другую сторону можешь? Великолепно. Отлично. Зачет. Следующая асана. Следующая асана у нас шершасана. Шершасана, правильно. Или стойка на голове. Но с отличительными условиями. Если в синей футболке можно было абы как стать в шершасану, в стойку на голове, то сейчас с прямыми ногами. С прямыми ногами. Отличная стойка шершасана с прямыми ногами. Постой немножко, у нас есть видео на канале, которое называется шершасана, посвященное разбору этой асан. И я вам скажу маленький секрет. Данила, мы делали два или три дубля, и в каждом дубле Данилу ли пришлось стоять минут по пять в этой асане. Поэтому мне кажется, где-где, а в этой асане он преуспел. Спасибо, и обратно тоже с прямыми ногами. Отлично. Так, здорово. Готов сделать следующую асану? Конечно. И что это за асана будет? Чакрасана. Чакрасана. Отлично. Или поза колеса. С помощью стенки. С помощью стенки можно делать, да? Так, плотно прилегают ступни, плотно прилегают ладошки. Отличная чакрасана. Великолепно. И обратно. Здорово. Отлично у тебя получается. И у нас там еще есть несколько асан. Следующее. Следующее у нас падахастасана. Падахастасана или наклон вперед. Отлично, получается, что у нас ладошки плотно прилегают к полу или мы их просовываем под ступни и они у нас плотно прилегают к ступням. Отлично, спина прямая, отлично. Так, здорово, следующая у нас какая асана? Ханумасана. Ханумасана или продольный шпагат. Да, как я уже писал в видео, мне не обязательно, чтобы у вас был идеальный продольный шпагат, я просто хочу увидеть задатки того, что он у вас есть. Скажем так, месяц-два тренировок, и вы сможете сесть на продольный шпагат, и вообще различные вот эти растягивания для вас теперь не в новинку. Ну, отлично, есть небольшой задаток, но в принципе, мне кажется, если ты так будешь тренироваться, как ты тренируешься сейчас, ханумаса на продольный шпагат не будет для тебя проблемой. Отлично. И на другую сторону. Ну, отлично. Мне кажется, хорошие задатки. Отлично. Зачет. Так, что мы сделаем дальше после ханумасаны? После ханумасаны мы делаем врищикасану. Врищикасана. Поза скорпиона. Правильно. Поза скорпиона. Как я говорил в видео, неважно, как делать позу скорпиона, то есть из стойки на голове или сразу стойки на предплечьях. Главное, чтобы выйти в эту асану. Так, отличная врища-касана. Отлично, возвращайся обратно. И следующая у нас какая поза? нас на? или наклон вперед. Классический ее вариант, когда мы ребрами зацепляемся за бедра и тянем, вытягиваем нижнюю поверхность спины. И при этом у нас ноги максимально ступни повернуты наверх и практически перпендикулярны ногам. Отлично, Матанасана. возвращайся. Как я уже говорил в видео, это одна из наиглавнейших асан в йоге, по мнению многих эзотерических школ, многих школ йоги. И мне кажется, ты сделал ее великолепно. Следующая у нас? Гарудасана. Гарудасана, или поза орла. Да, Достаточно будет сделать на одну сторону. Отлично, наверх потянулись и опустились максимально вниз, локтем достали колено. Отлично, городаста, возвращайся. Да, очень хорошая асана для того, чтобы поддерживать равновесие, для того, чтобы разминать тазобедренные суставы. Перейдем к следующей асане. Yeah, вот сайту сайт pushup. Да, сайту сайт пушап это говорят в калистенике, а в йоге говорят это из какого положения? Из нижней четверной дасовый. Переход. Начинаем. Лежа? Да, лежа. Раз, два, три раза на каждую сторону, или шесть раз. Три, четыре, пять, и последний раз, шесть. Отлично, отличные переходы. Таз у нас постоянно был на весу, не касался пола и руки. С одной стороны переходили. Отлично. Так, и следующая асана предпоследняя. Адха муха, Правильно. Артха муква вречкасана. Или стойка на руках. Да. да и дополнительный элемент. Парочку раз отжаться. Раз, два. Три, четыре. И последний раз. Пять раз. Пять раз достаточно. И возвращайся обратно. Отлично. И последняя асана на сегодня. Если ты готов. Асана или поза павлина. Да. Так, ноги на весу тело на весу голова на весу да. отлично пару секунд отличная получилась вставай поздравляю тебя ты сдал экзамен на черную футболку и поэтому тебе как первому человеку который смог сдать на черную футболку вручается сертификат до да, на ношение черной футболки пожалуйста сама черная футболка с логотипом йога чести Пожалуйста, мне кажется, это твой размер. Да, да. да? Вот. Отлично, Благодаря. поздравляю тебя. Большое да. спасибо, что согласился записать видео. Я надеюсь, мы в будущем запишем еще парочку видео по поводу похудения в йоге, по поводу вообще того, как ты пришел в йогу. Мне кажется, это будет нашим подписчикам очень интересно. Да хоть сейчас. Отлично. Благодарю. Благодарю.